Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Старлагерь! Это будет уже пятая часть интересных фактов и моментов из серии Готика. Но в этот раз я вам приготовил что-то особенное. А именно свежие кусочки с интервью Майком Хоге, одним из отцов-основателей серии Готика. Похоже, эта рубрика вам нравится, а добывать информацию здесь можно очень и очень долго. Кроме того, к счастью, по-прежнему выходит интервью с разработчиками, которые пытаются вспомнить, что же они такого делали 20 лет назад. Не у каждого интернета тогда был. Поэтому рубрика по готике будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. Даже в те моменты, когда мы начнем играть вне готику под названием Ризен. Что же будет в этом видео? Конец-то мы узнаем, что же случилось со стражником Неком, который отправился собирать грибы для повара СНАФа и пропал. Но начнем мы не с Нека, а с интересных моментов создания барьера. Многие знают, что при создании барьера что-то пошло не так. И это то самое не так демон спящий, которого заточили в храме под землей. Посмотрев на карты, можно понять, храм находится прямо под старым лагерем, где и должен быть центр купола. Но зло демона даже во сне повлияло на магию барьера. Всю колонию накрыло куполом, и заключенными даже стали те, кто создавал барьер. И никто не знал, почему же он вырос до таких размеров, накрыв всю долину, а кого-то еще и болотной травой. В третьей части готики король в легкой форме посылает безымянного. как оказывается потом, чтобы проверить его избранность. Но знали ли магии тогда о Спящем? Вряд ли кто-то захотел бы остаться под куполом в компании заключенных. но на самом деле у разработчиков на Спящего было немало идей. С ним есть целая история, и одна из таких идей называлась Немезис. Идея Немезиса заключалась в том, что Спящий должен был повлиять на всех жителей колонии. Именно из-за его присутствия во всей колонии должен был нарастать хаос и разрушение. По этой идее демон был настолько злой, что только само его присутствие вытаскивает из людей их низшие мотивы. Все это должно было проявляться все ближе и ближе к концу, а в конце все вообще должны были сойти с ума. Однако в полной мере сотворить идею не удалось, но некоторые моменты мы все равно видим в игре, ведь события первой части игры происходят именно таким образом. С каждой главой становится все больше и больше хаоса и все больше и больше разрушений. Смерть Юбериана привела к разрушению болотного братства. Поехавший Гомес после обрушения старой шахты все это приводит к войне между лагерями. Можно понять, почему Гомес объявляет войну новому лагерю. У них есть шахты. Но зачем воевать с болотным лагерем? У них нет ничего, кроме болотной травы. Все это может объяснить идея Немезис. Но поскольку она окончательно не была воплощена, свихнулись только те, кто много курил. Смерть стражника Нека за стенами старого лагеря вызвала больше вопросов, чем ответов. «Пропал один из наших стражников. Его зовут Нек. Он мог переметнуться к новому лагерю. Ты новенький, ходишь повсюду и не вызываешь подозрений, так что смотри в оба. Найдешь его, и я замолвлю за тебя словечко в лагере». Многие задавались вопросом, как Стражник в полной броне мог погибнуть от каких-то свинок. Если же вы его пытались убить, то почему он никого не позвал на помощь? И вообще, зачем Стражнику искать грибы для какого-то там повара? Тем не менее, официальная развязка так же проста, как и убить Мада. Нека убили, крата крысы. И с этим событием даже не планировалось ничего больше. Конечно, многие были недовольны таким финалом, ведь это квест-детектив. Обязательно должен быть какой-то заговор, сумасшедший доктор или секта, который не любит стражников. Но, увы. Кстати, интервью довольно свежее, за январь 2021 года. Ссылку на него я также оставлю в описании. Следующий интересный момент касается божества Адонаса. Адонас – это младший брат Иноса и Беллиара. Три божества в саге готики. Адонас символизирует гармонию, порядок и стихию воды. Он стремится поддержать баланс между добром и злом и спасти людей от боли и порабощения. С чем также связан квест пропавших людей, который дает Ватрос. Но жителей Хариниса не очень-то интересует баланс и спокойствия. Просто на континенте вы не сможете найти ни одного сетилища Адонаса. Есть только часовни, одну из которых занял маг воды Ватрос. Однако в третьей части игры, с помощью кода Адонас появись, можно вставить алтарь Адонаса. Помолиться ему нельзя, и Безымянный тоже удивляется, что же ему со всем этим делать. Выглядит оно так же, как и у Иноса, но называется просто святилищем. В прошлых интересных моментах я рассказывал о том, что ищущие – это бывшие участники болотного братства. Многие и так это знали, что тут скрывать. Однако с ними есть еще один интересный момент. В кодах ищущие называются дементорами. А дементоры – это существа, которые появились во вселенной Гарри Поттера. И вот как их описывают. Дементоры – это самые отвратительные существа на свете. Они живут детьма и гниль. И приносят только уныние и гибель. Они высасывают счастье, надежду и мир. Если представится такая возможность, Дементор высасывает душу человека, примыкаясь к рту жертвы. Отсюда и возникло название Поцелуй Дементора. Человек после этого перестает существовать как живое существо, живя только потому, что живет его тело. Поцелуй Дементора считается одним из самых страшных видов казней. Впрочем, наши ищущие тоже любят раздавать поцелуйчики. И накладывает при этом проклятие. Но избранного такими фокусами не возьмешь. С Недиментор также означает «слабоумие безумие», что также хорошо отражает состояние ищущих. Земли Яркендера, затопленные гневом Адонаса, появились в ночь Ворона. И поговорив с Нефариусом, можно узнать, что на этой земле жило очень много людей. Но сейчас так и не скажешь, что места хватило бы всем. Вероятно, большую часть Яркиндора засыпала и завалила камнями. Однако понять, что Яркиндор на самом деле был большой землей, можно по морю. Сначала небольшая мель, потом придется проплыть, а потом снова мель. И это вы узнаете только при том условии, что у вас не сидят рыбы. А плыть придется очень и очень долго. Следующий интересный момент касается Диего. Многие знают, что если проводить Диего до прохода, то можно получить ачивку Ностальгия. Однако Диего не бессмертный персонаж. Поэтому если его убивать в процессе, то при первой встрече в Харинесе он скажет интересную фразу. А ты думал, что мне пришел конец, верно? Я тогда довольно долго провалялся без сознания, но как видишь, я все еще жив. Ладно, самое важное это то, что сейчас мы оба здесь. Ты должен мне помочь. Но с Диего мы еще не закончили. В первой части игры Диего все время куда-то уходит, каждый раз в определенное время. Если проследить за ним, то можно понять, что он уходит в старую разрушенную башню. И какое-то время просто сидит там. И с этим фактом было много интересных теорий, в частности о том, что Диего страдает бессонницей. Однако из интервью можно узнать, что в ранних версиях была гильдия воров. В этом месте они собирались и менялись пакетиками. Следующая история касается магов огня, которых постигла ужасная участь при обрушении старой шахты. Маги огня были против того, чтобы нападать на новый лагерь, за что и поплатились от Гамеза. Но в ранних версиях игры никаких убийств не планировалось. Эта идея появилась незадолго до за Готики 1, что, конечно же, очень эмоционально сказалось на всем сюжете. Еще пару слов о затопленных домах в новом лагере. Многие задавались вопросом, как дома оказались под водой. Но дело в том, что они уже были до того как пришли маги воды, и особого назначения у них нет. Еще одна тайна, которую раскрыл Хоги, касается Юбериана. Дело в том, что в игре есть зелье лечения Юбериана, однако он все равно умирает. На самом деле в раннем сюжете Юбериан остался в живых, но к зелью это не имеет никакого отношения. Ну и напоследок, немножко информации о ремейке «Готики 1», о котором Хоге тоже выразил свое мнение. В одном из свежих интервью его спросили, что же он думает о тизере «Готики 1». На что он честно ответил, много это дизайнерские решения, и одно, на что бы он пожаловался, это разговор с Диего. «Он не узнал своего персонажа, это не мой Диего», – сказал Хоге. Но, конечно, все это относится к тизеру, который вышел очень и очень давно. На какой стадии находится игра сейчас, ему неизвестно. На этом с интересными моментами в этом ролике все. Но не все вообще. Даешь Готику в топы, двигаемся, поэтому с тебя комментарий, подписка и лайк. А с меня еще одно видео интересных моментов из серии Готика. Спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал и welcome в группу в Discord и ВКонтакте. Ссылки в описании.